Приветствую подписчиков и гостей канала. Сегодняшнее видео изготовление антикрыла, часть 2 Когда заготовка спойлера готова Для придания жесткости Использую трехсотый стекломат Прикаточный ролик 20-кубовый шприц, подотвердитель, полиэфирную смолу с жидким отвердителем. Карбоновую шпаклевку, содержащую наполнитель из углеволокна. Это придает шпаклевке необычайную прочность и эластичность. На основу использую стекловуаль. Стеклошпаклевка подойдет на выравнивание матрицы и заполнение больших сот пены. Во избежание проворачивания болтов наварил на шляпку гвозди и вставил в крепление. Наберем шприц-отвердитель для смолы, что позволит в равных долях его применять. Чтобы кисточка не застывала, использую ацетон. обрезанной бутылки сделал заметку на 200 миллилитров. Одна банка полиэфирной смолы закончилась. Решил попробовать другую смолу с отвердителем от шпаклевки. меня оказалась проблема с дозировкой отвердителя и вот результат.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 Карбоновая и стеклошпаклевка закончились. Пришлось дефекты шпаклевать универсальной. Материала было использовано в таком количестве. 5 баллонов монтажной пены. Карбоновая шпаклевка 1,8 кг. Универсальной около 300 г. Стеклошпаклевки 500 грамм 2 кг полиэфирной смолы. Какую предпочтете вы, сами все видели. Но мне удобнее было работать с жидким отвердителем. Для проявки использовал акриловый грунт. Если для вас это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Продолжение видео. Изготовление стоек антикрыла на авто своими руками. Часть третья. Всем ровных дорог и полных баков. До встречи на канале.